Уничтожение симбиотов было для нас большой победой. Но несмотря на это, даже мертвые части могут быть опасны. Поэтому нам нужно собрать их, пока их не нашли злодеи. Человек-паук, паучи миры. Получай! У нас есть незаконченное дело! Паучок. Смотрите первую серию "День симбиотов с 3 октября только на канале Marvel's Человек-паук.